А вы знаете, что у соседа, значит «оберегающий», а «соседица» — это «дружить». Раньше все знали своих соседей. Знали, кого как зовут, кому надо помочь, а кому бежать за помощью. У соседа можно было попросить соли или луковицу для супа. Соседка могла присмотреть за ребенком, если маме надо срочно уйти по делам. Мир изменился, ускорился, и мы уже не успеваем знакомиться. Общаемся через интернет, но соседи, как и раньше, живут рядом с нами. Соседи – это не только те, кто живет с нами на одной лестничной клетке, но и те, кто живет с нами на одной улице, в одном районе, в одном городе. Кто-то из них нуждается в нашей помощи, кто-то может помочь нам. Как же можно соседиться целым городом? Здесь нам на помощь приходят современные технологии. Все соседи это онлайн-платформа где встречаются люди которым нужна помощь и те которые хотят и могут помочь причем так чтобы это было просто удобно и быстро здесь можно помочь по соседски продуктами техникой стройматериалами или делом погулять с собакой сходить в магазин или аптеку перевести тяжелый груз и здесь можно попросить своих соседей помочь вам у нас на севере люди всегда помогали друг другу в трудную минуту, и все были соседями. Поддерживаем традиции добрососедства на платформе ⁇ Вседыфиссоседи ⁇ .ру ⁇